Всем привет, ребята! С решат канал Дэви. Хочу вам показать все мои пять масок. И так начнем с большой. Маска Крика, вот. Еще одна маска, тоже крика. Только она по-другому выглядит. Маска Кая Фокса. Анонима. Маска скелета. Скелетона. И маска Бэт, Бэтмена. Вот. Показала вам все пять масок. Ну что, с вами был Яшат Вазлыев, канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.